Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Рак на январь 2021 года. Этот прогноз поможет вам лучше ориентироваться в астрологических тенденциях, а также планировать свое время в соответствии со звездным календарем. Январь насыщен астрологическими событиями и поэтому я для начала хочу выделить самые главные тенденции, которые, в принципе, будут прослеживаться долгий период времени, не только в январе. А затем мы приступим к нашему привычному формату прогноза и будем разбирать по датам и по аспектам. Юпитер и Сатурн перешли в ваш восьмой сектор. До этого, в 2020 году, они находились в вашем седьмом секторе. И это создавало очень большой фокус внимания на людях, которые вас окружают, на партнерах, которые находятся рядом. И по сути это давало ощущение, что все в вашей жизни зависит от других, от их решений, от их активности, инициативы. И это создавало очень такой человекоориентированный подход в вашей жизни, в вашей деятельности, особенно в бизнесе. Но в 2021 году тенденция меняется. Сатурн и Юпитер переходят в ваш восьмой сектор. И это даст возможность масштабировать ваши проекты. Если говорить о бизнесе, то это дает возможность больше делать упор на какие-то отдельные виды деятельности, которые приносят максимальный эффект. К тому же восьмой сектор отвечает за преобразование, перемены, Часто это ассоциируется со стрессом. И, по сути, вы уже в начале года можете ощутить, как ваша жизнь меняется. Вот это осознание ярких перемен, которые уже наступили, это, скажем, та эмоция, то состояние, с которого вы начнете 21 год. Восьмой дом — это часто также и вызов. Поэтому, безусловно, Количество ответственности и задач в вашей жизни будет возрастать. А вместе с этим — ощущение личной ответственности за то, что происходит в вашей жизни. И это то, что будет очень сильно отличать 2021 год от 2020. Вы не будете больше ощущать себя зависимыми от какого-то человека или от решений других людей. Вы будете понимать, что пришло время, когда вы сами можете влиять на происходящее в вашей жизни. И вы будете очень ярко ощущать, что имеете вот темы, которые требуют именно вашего участия. И их развитие зависит именно от ваших решений. 6 января Марс, планета активности, переходит в знак Телец и будет находиться в нем. По 4 марта до этого марс полгода был вовне в вашем десятом доме и это создавало такой эффект когда вы максимально сосредоточены на своих личных целях другие темы могли вас просто не интересовать вы были всецело поглощены достижением какого-то результата это могла быть высокая планка, которая требовала от вас активных действий, решений. Это было сильное стремление чего-то достичь и при желании все быстро сделать, быстро не получалось, приходилось все-таки откатываться обратно назад, начинать все заново. но опять-таки тенденция меняется. Переход Марса в одиннадцатый дом даст вам возможность делегировать. Вы уже не в одиночку выполняете какие-то задачи, вы уже объединяете свои усилия с другими людьми. Это может быть создание команды, это может быть то, что вы будете обращаться за помощью к другим людям, которые будут участвовать в определенном процессе в вашей жизни. Одиннадцатый дом также отвечает за друзей, поэтому Марс может давать как то, что вы будете больше с ними общаться и взаимодействовать, так и то, что некоторые темы могут вас опять-таки разъединить. Марс — это, как ни крути, планета конфликтов. Поэтому некоторые темы могут проходить через напряжение в дружбе. И этот момент стоит учитывать, чтобы не переходить вот эту грань личных каких-то интересов и не портить отношения с друзьями. И наш прогноз по датам мы начнем с соединения Меркурия и Плутона, которое произойдет 5 января в вашем седьмом доме. Это соединение даст либо важный разговор, либо важное совместное решение с каким-то человеком. Это может быть обсуждение финансовой темы или темы перемен, которые опять-таки наступают в вашей жизни. В любом случае стоит обратить внимание на эту дату и на события, которые будут происходить вблизи нее. 8 числа Меркурий, планета коммуникации, планета, которая отвечает за наши мысли, переходит в знак Водолей по 15 марта. Меркурий будет так долго находиться в одном знаке в связи с тем, что в феврале он будет ретроградным. И все это время он будет находиться в вашем восьмом секторе финансов и преобразований, перемен. Поэтому, по сути, опять-таки, вы мысленно будете настроены на изменения. Плюс восьмой сектор, само собой, дает решение важных финансовых вопросов и планирование финансов, семейного бюджета, расходов. И, по сути, это также период, когда вы можете вырабатывать новую стратегию развития вашего бизнеса. И учтите, что будут ошибки, и это нормально, не стоит этого пугаться. В связи с тем, что в феврале Марс будет ретрограден, это будет прекрасный период для того, чтобы скорректировать свои действия, исправить недочеты, упущенные какие-то моменты проработать лучше. Поэтому не бойтесь в январе экспериментировать и начинать что-то новое, даже если это и... Не идеально будет. 8 числа Венера переходит в знак Козерог и будет находиться в нем до конца месяца. Венера в Козероге достаточно сдержана в плане проявления своих эмоций, но за счет того, что она находится в вашем седьмом секторе партнерства и взаимодействия с людьми, это даст возможность почувствовать уверенность в тех людях, которые вас окружают. Это даст возможность почувствовать хороший фундамент для начала или для продолжения делового сотрудничества. В любом случае Венера в седьмом доме даст вам те необходимые качества, которые помогут вам понимать других людей, найти подход к важным для вас людям. С 6 по 9 число очень благоприятный период, так как Марс будет в хорошем аспекте к Венере и будет затронут ваш 7 и 11 сектор. Это период, когда вы можете что-то праздновать, встречаться в компании друзей. Это период, когда вы можете интересно проводить время со своей второй половинкой. В любом случае, вы сможете собрать вокруг себя тех людей, которые действительно вам дороги. Также хороший аспект между Венерой и Марсом дает увлеченность какой-то темой, поэтому вы можете не просто так собирать людей вокруг себя, а... Это все будет также иметь отношение к вашей совместной деятельности. 10-11 число ⁇ очень важные дни. Это такая яркая точка в январе. Меркурий будет в соединении с Юпитером и Сатурном. К тому же Юпитер будет в аспекте Херону. Это период, когда будут видны альтернативные способы развития или решения финансовых вопросов или выхода из каких-то ситуаций, которые кажутся вам достаточно сложными задачами. К тому же соединение Меркурия с Сатурном и Юпитером может дать вам необходимые контакты, связи, советы, информацию, которая поможет вам принять важные решения и, возможно, на чем то сэкономить на каком-то вопросе. В любом случае вам… Нужно будет с кем-то переговорить, скорее всего, в это время, либо ознакомиться с какой-то важной информацией. 12 и 13 число ⁇ достаточно напряженные дни. Они могут дать большое количество работы, и они рекомендуют проявить упорство в достижении цели, так как Марс будет в квадрате к Сатурну. И обычно это дает очень медленное продвижение вперед, но тем не менее результативное. К тому же, 13 числа будет новолуние в знаке Козерог в вашем седьмом доме. Это может быть начало нового сотрудничества с кем-то или новый этап в отношениях с людьми важными, которые вас окружают. Это может касаться как работы, так и личной жизни. С 10 по 18 число будет ощущаться очень яркая энергия урана, так как 14 числа он разворачивается в прямое движение. Напоминаю, уран находится в вашем 11 секторе, поэтому он влияет на то, что в вашей жизни появляются новые друзья, новые люди, коллектив, единомышленники. И по сути, вот этот разворот урана может дать важное событие, которое связано с этими людьми. Это может быть встреча, обсуждение, планы совместные. Вот Уран в 11 просто обожает планы. Поэтому действительно вот в середине месяца вы почувствуете... Определенное озарение, каким именно образом вам стоит действовать дальше, какие именно действия вам нужно предпринимать для того, чтобы достичь поставленного результата. И это все может прийти именно в процессе командной работы или во время встречи с друзьями. С 20 по 29 число Марс будет в соединении с Ураном или Лит. В вашем одиннадцатом секторе. Вот этот период достаточно турбулентный и нестабильный в плане взаимоотношений с окружающими людьми. Это может дать э, непонимание, спор, конфликт, разногласия с другом. Это может дать некоторые сомнения по поводу достижимости э, тех целей, которые вы поставите. В любом случае в это время нужно отстранять эмоции от любых процессов, нужно все обдумывать, нужно опираться на разум, на логику, на здравый смысл, но не на эмоции. Старайтесь держать себя в руках и решать вопросы по мере их поступления, не забегайте вперед. Тем не менее будут и достаточно светлые благоприятные тенденции в этот период. Во Всяком случае их можно в таком ключе использовать. 24 числа Солнце соединится с Сатурном и Юпитером в вашем восьмом доме. Это может прояснить финансовую ситуацию, это может помочь вам принять правильное финансовое решение благодаря тому, что вы посоветуетесь с каким-то человеком, либо сами осознаете, как же нужно поступить. 28 числа будет полнолуние во Льве в вашем финансовом секторе. И также в этот день Венера соединяется с Плутоном. Это обещает очень хорошую прибыль в конце месяца. Действительно, это возможность увидеть результат ваших трудов, особенно за декабрь и январь. Это, скажем, полнолуние, которое может... Дать вам веру в себя, в собственные силы, в то, что все получится. Соединение Венеры и Плутона на фоне этого полнолуния также обещает очень, скажем так, большой финансовый рост и подъем. 30 числа Меркурий разворачивается в ретроградные движения в знаке водолей в вашем восьмом доме. Но это больше события уже февраля, не января месяца. Поэтому о развороте Меркурия мы с вами поговорим уже в следующем гороскопе. Поэтому буду заканчивать данное видео. Спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой канал, а также на мой инстаграм. Будем с вами на связи. Пока-пока!